Ой, я хочу одеть кепочку. Я не нравлюсь себе так. Всем привет, друзья. Без в общем, мне не нравлюсь себе. Идем сюда. Так, лучше. Всем привет, друзья. Сегодня приезжает моя мама. И Карина с ней впервые увидится и познакомится. Мы уже вместе практически год, и Карина вообще не даже не общалась, по-моему. Да? Ну, Вконтакте общались, О -о -о, они... Ну, это было вообще... Ну, не по скайпу, там по какому-то бы не общались. Короче, мы уже с Кариной год вместе. Вот ä, купили мамень маме цветочки. Карина их понесет, позадарит. Вот, да, еще. Да. И у мамы недавно было день рождения, ä, буквально пару дней назад. И мама никогда не было телефона хорошего, дорогого. А, я решил купить ей iPhone. Посмотрим на реакцию, как мама его распакует, что она скажет. Карина, ты как думаешь, она поймет? Ну, мама мне не сильно старая там, да, чтобы очень, но. Ну, я думаю, она увидит э, форму вот этого подарка, она сразу. -то... Нет, понятно, что это телефон, да, что-то это iPhone, она поймет. Ну, имею в виду, она поймет, но iPhone же это же круто, типа вот может она. Я думаю, что поймет, потому что сейчас iPhone везде. Ладно, посмотрим, поехали в аэропорт. Алина хочет с вами поделиться эмоциями своими перед знакомством с родителями, так сказать. В общем, эмоции у меня прям... поправлять себя. И микрофон не закрепай. В общем, мне очень страшно. Меня прям потрясывает всю ночь. Я спала очень плохо, потому что у меня в мыслях вообще там... Я представляла, мне снилась квартира наша, где мы живем, Мне снилось, как мама там к шкафу подходит, как я чё и говорю. То есть, ну, блин, не знаю, это, это мое первое знакомство с мамой и вообще, в принципе, с каким-то вот таким человеком, то есть это человек... Первое знакомство с мамой и папой, с мамой и парнем С мамой парня, в да, в жизни, я думаю, оно будет первое и последнее. Есть, никаких мам мне больше не надо. Я эту встречу не знаю, как перенесу, поэтому вот. Но я очень-очень ждала маму, Андрей знает, да, то есть каждый день мне Андрей вообще сказал сначала, что мама прилетает завтра, это было три дня назад. Я там что-то с ума не зашла, потому что все еще до конца не сделала. Столько Такой уборки момент, я село. в квартире не видела еще. Да, я своей маме тоже позвонила. Говорю, мама, блин, у меня там мама Мама тебе дала какие-нибудь советы? Да, мама сказала, говорит: смотри, там ничего не натворить, делов, никаких, чтобы все было чисто, идеально, чтобы там ты могла пройти пальчиком, вот так там были. Сказала все свои банные джинсы, бери далеко в шкаф. Будь скромный, но я эту не умею. Иди. здрасте Это Карина. Здрасьте, <связано> <связано> а мы тележку тебе взяли, думали ты это не возьмешь себе. Все, пойдем. Короче, мы с Кариной тебе дарим на день рождения, садись. Подарок не упала, да? Да. Вот, давай. И все записываете. Конечно. Ну, мы снимаемся в своей жизнь сейчас. Интересно, что здесь? сразу Вин, тоже хочешь постоять, я надо Мама нам сроком высняется на родине с тобой Сейчас вешается на огороде свои ногти. Котику тоже интересно. Смотри, что это там такое. Догадки уже есть. Ну, судя по вчерашнему позыв вчерашнего разговора и да мне уже нравится яблочка. Что Андрей говорил, мама поймет, насколько это классно. Конечно. Мы его сами открыли, проверили просто. Правильно, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ура! Спасибо! С днем рождения! Спасибо. Ребята, вы видите меня без кепки. Это очень серьезно. Отнеситесь к этому, пожалуйста, максимально ответственно. В общем, мы пришли в заведение, а вот мы пришли праздновать день рождения мамы. день рождения мамы. Вот Карина теперь хочет с вами поговорить, но ненадолго. Я... Наконец-то я просто перед тем, как с вами встретиться, я говорила, как сильно переживаю. Вот здесь камера сюда купит. Вот. Все, встретилась с мамой. Мамочка очень хорошая. Я очень рада, что я с ней познакомилась. Все хорошо. Сейчас будем отмечать мам день рождения. Мы тут себе нас заказали. Мама сейчас будет пробовать медальоны. А я себе. Ну, Карина себе водочки взяла, конечно, да, Карин? Водочки. Ай! ай. Ха-ха <Feniley> И понеслось <к Gin� throat> для аппетита, да? Нет Ты моя... не Я очень рада, что с вами, я очень Потому что уже на протяжении Я вас! рождения! Да? Да, да, так что, не все у нас хорошо. Вам я желаю чтобы крепкого, чтобы крепкого Хороший человек, мне очень очень добрая, милая. И я правда желаю вам вот самого чтобы, чтобы все у вас, любили.